Tonight, tonight. всем привет ребят сегодня с женьком у нас сегодня 9 февраля с женьком будем откатывать опять же пологом аварийные режимы прошивки то есть у нас в прошлые разы мы выкатывали рабочие режимы, это объемная эффективность э в рабочих режимах при работающем фазорегуляторе. В этот раз нашли, ну, Женька нашел время и мы будем выкатывать аварийный режим, тот когда фазорегулятор по каким-то причинам не работает. То ли клапан там накрылся, то ли фазик, но ну, опять же если только фазик не заклинило прям вообще совсем. Э если неисправность клапана, то фазик соответственно паркуется в ноль и стоит в нуле. Для чего это делаем? Для того, чтобы если мало ли что-то там произошло в пути, то можно было спокойно ехать и как бы особо там такой супер разницы не, не заметите. Единственное, потеряете низкие, ну, на низких оборотах тягу и на средних. Во, во всем остальном все будет нормально, в принципе. Что мы сделали? Мы прикрутили в широкополоску. Сейчас я на данный момент просто прошивку заливаю. Сейчас вам покажу. Крутили широкополосные да. датчик кислорода. Ага. Докидаю его на седуху пока. Скользко у нас тут. Вот. Сам датчик вкручен. Вот он. Тут, не смотрите, это у меня повреждение было там на одной тачке, било немножко по корпусу. И потом это отвалилось защитный кожух. Все это подключено к контроллеру широкополосного датчика. Вот он у меня подключен питание. Здесь мы его просто кинули в пакетик, потому что из-под капота связь фиговая, у меня все работает по Bluetooth. Странно, почему-то на одном ноутбуке нормально, на другом какие-то вот эти проблемы начинают возникать. Ну это ладно, фиг с ним. Соответственно, сам клапан мы отключили физически, чтобы прямо вообще сымитировать аварийный режим работы. Чтобы прямо вот не просто в ноль, можно было бы и поставить просто в ноль фазорегулятор и кататься так а так э, заодно я посмотрю что там и как в общем то оно происходит при э, самой ошибке по клапану в данный момент сейчас будет подпираться давлением э, масла и он проканется соответственно в нулевое положение ну все мы сейчас тогда зальем прошивку подключимся к широкополоске и при помощи куджи дай логера будем откатывать прошивку э, ну, по мере возможности, может быть, я буду будем останавливаться и э, логи сохранять, и обрабатывать их э, при помощи самого их да. Ну и в окончании, соответственно, накатанные все обработанные данные мы наложим уже на нормальную прошивку и э, зальем на не вот эту прошивку, которая у нас сейчас Евро-0 залита специально, а на нормальную уже с рабочим э, датчиком кислорода, ну, штатно. Ладик поснимаю, в общем, уже в салоне, когда будем ездить. Там особо, конечно, ничего интересного. Просто катаемся, катаемся. Ну вот, покатаемся по новому приозерскому шоссе. Сегодня у нас погодка прям вообще шикарная. Солнышко он светит. Что в Питере очень редкость. Потому что у нас, я не знаю, сколько его не было уже давным-давно. Ну и как бы асфальт нормально сухой, только там, где вот разделиловка, начинает таять на солнышке. И вода течет. Так, в принципе, все отлично вышло. Ну, соответственно, настраиваемся, катаемся, а потом все это обработаем. Ну, вот, как видите, тут смесь заданная действительно, вообще даже близко ничего нет. Действительно у нас 11.8, а заданная 12.9 сейчас в этом режиме. Ну, опять же, это ВЕ я просто поставил в единицу, отталкиваясь от этого так и до Егора уже доедет. Ну да, с погодкой прям повезло. Хотя мы вчера с Женьком собирались кататься, но у нее не получилось. Но вчера и погода мерзотная была. Снег шел, все таяло. снег -то, дождь -то, вообще, вообще, а, Да, сегодня там небольшой минусок какой-то такой. Там минус один-два, блин. Но зато солнце ясно и асфальт, по крайней мере, подсыхает. Намного лучше. У дорога, это новое Приозерское шоссе, оно идет до Приозерска, потом после Приозерска уже в Карелию, ну и тогда до лондон Похи а дальше уже там не, не такое шоссе, а сортовало отворотная налево. Не знаю, будут они там делать, не будут, дорогу, было бы вообще шикарно. Как раз на ралли ездить и быстрее добирались бы. еще поснимаю, в общем. Мы вот тут с трассы съехали сейчас по таким вот пересеченке. Ну, грубо не пересеченки, но силенные пункты, дорожки, блин. соответственно, здесь не асфальт уже, а снег накатанный. накатанный. накатанный да, блин, нормально. Ну и так горки красиво, блин. Солнышко светит, прям зима-зима, Ну и соответственно в этих режимах таких откатываем. Не, не там, где долбить надо, там обороты высокие, это, а малые дроселя соответственно, малые нагрузки. Ну и малые обороты, опять же. Вот как-то так. Тут особо быстро ты не поездишь, блин. Не, можно. Только... Ну, жалко, э, да, и технику жалко. Крутая горка, карьер какой-то, или что там, блять карьер? Ну, тут же машина есть. А тут прям бля, прикольно. Человек? Понятное дело. Интересно, мы его и держали. Да, конечно, людей держат. Машины это... какие-то стоят вообще. Потому что охотники. Я не знаю, может А, а это мост. Это речка какая-то. что Молчая да, речка. О, хороший это а, а рыбак. Так он, это какого? Да. Песто молодой вообще-то. Да, он. Вообще да, он. Задавил, короче, рыбак. Да. Прикольно, значит. О, может, красненькую ловят или что-нибудь. Ну, не знаю. Может быть. Ну, там речка. Чего-нибудь запахнули. Ну, не в гад. Что-то заспиливало. Да. Слушай, ну, такая местность блин, холмистая. Ну, да. Прикольно. Ну, вот так вот происходит у нас э, сбор логов то есть просто тупо катаемся в разных режимах, набираем вот эту таблицу, лог пишется соответственно частота обмена у нас блоком управления 90-100 миллисекунд э, с использованием сканматика ну не надо, не доставай, это так понятно, с, с ним почему-то скорость самая нормальная получается, потому что с другими там где-то там 130 миллисекунд, а у него стабильный 100 он всегда показывает то есть 90-100, 90-100 он здесь виден по крайней мере, это не как было с раньше с ELM 327, там 300 миллисекунд с хреном, это 3 раза в секунду всего шел обмен, а сейчас у нас 10 раз в секунду уже идет, то есть 10 Гц, в общем, как таковых. Ну и, соответственно, сейчас выкатаем вот это, аварийные режимы, и они как бы не особо нужны, я думаю, что многие вообще этим не занимаются, потому что это нафиг никому не надо, оно типа, ну, сломается и сломается, и, и хрен-то с ним, блин. А то, что там смесь вообще никакая не попадает никуда, они и не думают об этом. Ну, мы, соответственно, выкатываем все как надо, как это должно быть по заводу, блин, то есть и рабочие режимы, и аварийные режимы, и, ну, все режимы. Кстати, интересная тема, фазик-то мы отключили разъемом, но человек у нас так и не загорался, блин что там не светится. Но ошибка по диагностике висит все четко, что не рабочий клапан, обрыв там или что-то такое. Да, 75, 50, да, p 075 ну какая-то там ошибка 75 что-то, я не помню. Да, ошибка цепи. И соответственно вы даже не поймете, если у вас фазик перестал работать, соответственно и ошибки не будет видно. То есть как таковой да, она, вы будете просто ехать и ехать и не будете понимать. Но при этом, как бы, если не отстроен нормальный аварийный, то, ну, топливо будет и тяга хуже гораздо, чем она должна быть. Э -э, как там многие говорят, что там типа, вот там специалист, я там, э -э, у меня там все это, блин, буквально там специально свой этот э -э, человек, который сидит за рулем, а я там за полчаса прошивку нарисовал, блин. Ничего там можно нарисовать, там вообще ничего не настроено, в принципе, там просто отключены все э, алгоритмы подавления колебаний, и все, блин, и Евро-2 сделан, типа едет все, блин. ну и заряжены, соответственно, аддитивы по топливу, ну, скоро как так называемое, а то, что там попадает, не попадает, там как-то фазик еще что-то там иногда кто-то крутит, опять же, не совсем понимая, как его крутить, блин. куда нам тут теперь там, тут судя там, по, по всему, по главной, наверное. Ну а у нас получается, что мы выкатываем Вот сколько мы катаемся, сами видели Рабочие режимы, это причем за один раз Это все не сделать И э, Аварийные прям. Аварийные, опять же, то есть я как и говорил Что не дай бог что-то там Так по крайней мере будет смесь попадать И э, Ну надежнее все все-таки будет Да, тут красотища Вообще нормально. Ну, а потом мы обработаем и аварийные, и эти, рабочие у нас, в принципе, все попадает, потому что я смотрел по узкой лямде, когда вкручиваешь, отклонения там, ну, вообще совсем небольшие, там, ну, где-то местами, может быть, 5%, не более, то есть все четенько попадает, это с настройками нашего фазика, как мы считаем нужно, ну, там еще есть некие таблицы пульсаций и коррекция времени впрыска, но коррекцию мы не будем трогать, она не нужна как таковая, она у нас в единице, я поэтому ее не стал выкатывать, потому что она никак не влияет на это, на все. А вот пульсации может быть там, может быть как-нибудь катанем, но опять же это все, поправку уже подросселя будет. Что-то тут намутили, блин. Ох, мы никуда тут не уедем, блин. можно но он сейчас освободит, наверное, дорогу он подгрузит его наверное. ну да наверное. чтоб он проехал да потом сугроб в общем как-то так ладно я еще поснимаю тут пока зато у нас перелетать с одной с одной стороны на другую на снежике да берешься да не ну как бы если трамплин накатать побольше туда Точно, точно, я тебе говорю, тут охотники гонят. Ну так если там охотничий а... клуб, медведь, вот только да. что проехали там специально. Что тут еще можно? Ездить мы, это, на снежеках, блин. Ну, кстати, самое главное. мы бля, да, следов, ты, мясо. Следов, видишь, тоже тут какая-то дорога была. Вот. А следов-то не видно. Там. Да, может ещё... быть, это еще и не на накат... Ну, то есть не пухали еще. Нет, там-то были следы, короче, от этих ну поселись. Здесь прям так нормально расчищены такие холмы, блин. Прям ралли можно проводить. Такая трасса, блин. Она похожа чем-то смахивает на Карелию. Только что в Карелии скалы везде, ну, по обочинам. А здесь просто холмы с такими, ну, плавные. С изменением ландшафта. Блин. Но дорожка такая, нормальная петляет, так прикольно. Блин. Это особо не гонит. У нас вытаскивать-то некому. Да, точно, да. Холмики, видите холмы такие плавные да не вот смотри кто-то да, ездил туда, вот. ты здесь... говоришь никто не ездил нет вот. Ну, там были, да, вот так да, раз красиво да. холмы тут высоко прям перепады такие нормальные ну, в общем, главное вот, да, снятие логов у нас вот так происходит. Ничего интересного. Я просто тупо сижу, блин, Женек рулит, блин, все. Никакого там шаманства не, не происходит. Блин. Как это, в форсаже там надо сидеть вот так по кнопкам вот так, долбить и там все на экране что-нибудь там плем-плем делает, там все. Гайки откручиваются еще там, выхлоп улетают. сейчас куда-то мы доедем непонятно куда потому, потому что, что тут ни уже, уже ни фига не показывает <свят> типа дорога есть где-то там ни, ни интернета соответственно ни хрена ничего нет ну да куда-то доедем должны куда-то оно должно выехать по-любому -по <свят> так что вот ланика ребят опять это поснимаем все ребят закончили мы только недавно даже не знаю сколько сейчас времени-то хренов да. Ну, короче, начали мы где-то часа, наверное. Пол, пол восьмого, грубо говоря. А, пол восьмого. А начали мы часа в два, наверное. да? Не, раньше. Раньше, где-то около часа, наверное. А, ну, около часа. Вот у нас времени ушло, значит, покатались чуть ли не до Уберга, можно сказать, доехали. Ну, почти. Ну, почти. Там осталось сколько-то вообще километров. Ерунда какая-то. Но все выкатали. Единственное, только пришлось а, подкорректировать на холостом ходу. Поправочка, потому что там на малых нагрузках начинаются такие какие-то, ну, косяки туда-сюда туда, туда плавают. При больших нагрузках и оборотах там все идеально попадает, все нормально. но ну, опять же, я дома посижу и докатаю, ну, то есть, обработаю все данные уже нормально. И, не знаю, завтра, если у Женька получится, может быть, еще и завтра покатаемся. Ну, и опять же, у меня, может, не получится, не или... но я думаю, что получится, да, все. Так что не забываем ходить под видео там на ссылочки на Drive Контакт, Соответственно, подписываемся, жмем колокола и смотрим другие видосы. Всем пока и до новых встреч. Сейчас счет на блоге.